Баба Яга да историческая старушка, <свист> а это ее избушка на курих ножках, ноги куриные, а бегает быстрее лошади. Все завидуют такой жилплощади. <свист> еще не было, видите, здесь всякий киша царевичи Девки погребы лажили, уж как я их пужал Да, да. сестрица Аленушка с братцем Иванушкой забрыдали Вот-вот, ты еще Иванушку в печь хотел затолкать Да это я шутей, но в печи даже огня не было А у меня у прошлое лета девица в реке утопла я в кости русалки в дальнем моуке проживает. Красивая, за и замуж собирается. Ладно, хватит разговора разговаривать. Надо решать, что с ребенком делать. Я ребенка заберу в свои роскошные, замечательные чертоги. Пусть с детских лет к роскоши привыкает. Это Кощей бессмертный, мужчина бездетный, холостой, неженатый и при этом богатый. Здоровье у Кощей железное, да житье бесполезное. А потом я ему все свои несметные богатства передал, и он вместо меня станет Кощей бессмертным со всеми вытекающими отсюда, Последствиями. Ой, знаем мы эти последствия. Эп, эп, эп, эп, эп, эп, эп. вымер. Соломенные руки, соломенная голова, в общем, соломенная вдова. Другие предложения будут? А как же? Мы же всегда готовы взять в воспитание мальчонки в свои руки. Леший, озорной старичок. Сам как шишка, нос как сучок. И еще такая везуха. Медведь наступил на ухо. Дровосеков ругает, да девок пугает. Интересно знать Как того? Конечно, Лешего Скоро мне на покое Воспитаю рабочую династию леших А чё же-то он у тебя будет делать-то? Когда вырастет, а? Как чего? Как чего? Обычную лешню работу Здорово! Ты уж куда, здоровей, до старости лет девок пугать? Уж лучше у меня в реке с русалками хоровод войны водить. Совершенно справедливое заключение. Не знаю. У меня в дупле почти всегда так пахнет. А я в воде вообще никаких запахов не ощущаю. Точно обделался, футынутый. Перепеленывать надо. Пошли в избушку. А, сегодня... А моя сладкая Ой-ой-ой-ой Так ой, ой, ой, случилась а я по тебе Ходили-то да худили Как-то нашли тут непонятное Сейчас я тебя поберу поцелую Ты моя рыбонька Моя курочка Какая ты у меня лошадушка Му! Ты моя замечательная Что такое? Что я не, не знаю Стой да и стой Стой уже! Вот. Это не мальчик, девочка. О как, вот это да, очаровательная. Я даже русалок-то таких никогда не видел. Это точно, это не ей девок пужать, это от нее все парни бомборых шлепнутся. А чисто у тебя что-нибудь есть? В В О, это мне упырь подарил, когда схватался. Ай! Мало это было! досплыло. Множество чудес и <todavía> тайн на свете Но всего загадочный вопрос Из какой капусты вырастают дети Или это аист их или наш малыш с луны свалился И лежит на целый мир вопя Нам важнее то, что он родился Очень важно то, что ты родился В общем, с рождения тебя В общем, с рождения тебя Чего это она? Есть, должно быть хочется это практически наверняка. После пробивания на свежем воздухе дети обязательно хотят есть. Мясо ей что ли принести. Лучшие рыбки сейчас сбегаю. Да вы что? Дети, что не мясо, не рыбы, то не едят. А О, -о -а -чего? они едят. А чего они едят? Колдовать-то не разучилась, а? Да нет, хотя уж лет двести-то не колдовала. Значит так, леший, водяной, кощей, мигом наружу. Что Выгоняет. Зачем? Там холодно. Никто вас и не выгоняет. <связь> Козу из снега лепить будете, потом баба-яга ее колдовством своим непревзойденным оживит. Вот вам и молоко. Нам молока, нам, не, молока не надо. Нам не надо. Молока не надо. Да не вам, оно надо, а девочки. Малые дети к молоку приспособлены. День рождения праздник самый лучший. Пусть у всех прибавилось забот. Без тебя нам было очень-очень скучно. А с тобой все наоборот. Жили мы и глупо вяло. Нам тебя ужасно не хватало В общем, с днем рождения тебя В общем, с днем рождения тебя Ох, <связывая> ох, <Ой! О! связывая> козу свою семью с сосками это значит чтобы молока было больше колдуй главное что время есть а все остальное только к нему приложение Собаки, собачки, ходите по лужицам, ходите, ходите, ходите, ходите, ходите, ходите, ходите, <гливает> <гливает> Ой, да. Пожалуй, я ее себе возьму Это водяной Летом водяной, а зимой ледяной. Живет в омути, как в отдельной комнате. Фигура жидкая, а натура прыткая. Глядишь, скоро у русалки с налибом тетеныш не родится. Подругой девочки будет. Мир вам ты да любовь. А в преданное за своей дочкой я отдаю всю реку, падающую в нее ручьями и бьющими ключами. Будьте счастливы, дети мои! Совсем обезумел? Она же человеческий ребенок. Она в реке захлебнется? А русалки, получается, только от несчастной любви. А она, наша маленькая, пока этих глупостей не знает. Все, жить она будет у меня. И буду я ей приемной бабкой. И звать ее буду бабка-ежка. А когда вырастет, так она сама свою судьбу определит. Чего это она? Да блюдечка волшебная с голубой каемочкой прячет. Зачем? А чтоб беды не было. Это как же? Как-как? Девчонка-то выросла, не час до блюдечка доберется. Беда приключится. Змей проснется. Ой, ой Калина в мозг из тумана возвернется. Ой, точно. Все что угодно может случиться, если в неумелые руки попадет. Так научи. Мала она еще, бабка Ёшка. То мала, то велика. Лучше спрятать пока от греха подальше. И сама тебе буду. О, не неумелым да ненаученным рукам с блюдцем-то поиграть. Так, как вы это... Ой, недолго. Подросла девчонка-то. До дна на триста верст вокруг. Непорядок. Нужен ей приятель и друг. Ты кто? Филимон! А чего это ты здесь делаешь, Филимон? Ой, побегать собираюсь. Как так помирать? Ты же еще молодой. Ух, молодой. Ну, а выбор у меня все равно нет. Выбор всегда есть. <звук> Давай, наркоз. Есть наркоз. <звук> Щепочку под мортой. Мохом. Мохом проложи. Травки дай ему испить. Водички. Будет крылышка, как новенькая. Тащей. Сичи прямо. Осторожней. Не трогай. Я сама. Ну, все. Это да воробинный сычек Не самая большая из птичек Но характер нахальный И голос звонкий Перебудил весь лес На пару с девчонкой Хорошо! Предлагаю совет круглого пня Считать открытым Выбираем председателя У меня самоотвод А я не шажнательный. Кто за? Привет! Итак, повестка дня. Все вы знаете, что больше ждать нельзя. Совершенно справедливое замечание. Да уж, канун Ивана Купала. Слышали о празднике Ивана Купала. Значит, середина лета настала. Каждый растяпа в лесу знает, что папоротник расцветает. И Маскалинов уже дрожит я ей я любви дрожит с ху ху смотри Поползет, серая рыночь. Со змеем-то мы управимся. А вот смотрит ли она? Змея-то гордочка да загадок моста. На этом-то всегда и попадаться. А у нас может, я уверен. Мы ее правильно воспитали. послушай -ка. Дело у нас у тебя есть важная. Ночь сегодня особенная. Сказочная. И Ивана купала. Идем мы охранять цвет папоротника, который распускается раз в тридцать. Чуток этот, особую силу имеет. Что загадаешь, то ишь полнича. Потом и уходников до него. Нечисти всякой. Тьма тьмущая. Да только желание должно быть настоящее, человеческое. Если загадаешь неправильно, то 30 лет все кувырком и покатится. Это что же? Это я должна загадать, что ли? Да, ты, только а, ты. Ну все, а потому всем спать. А все у этой еги наоборот: днем спит, а ночью встает. Если бы все вели себя так, был бы полный ковар. Да. Ночь предстоит ответственная. Ага, днем выспимся, а ночью дежур. А? Вот так себе живешь, мечтаешь обо всем Про килограмм мороженого летом Зимой про землянику, под кустом, Весной проспела желудь, а при этом... Делам. Вокруг тебя цветы Или снежи на горы небоскребы. Пусть это будет, понимаешь ты. Желаешь ты Как всем, кого ты очень любишь, надо И чтоб не забывались детские мечты И папа с мамой тоже были Что за разгильдяйство? Кошмар! Позор! Разве можно доверять детям волшебный прибор? Если не знать его принцип действия, могут произойти непоправимые последствия. Вот. У -у, это что? Это? Мы что ли, разве? Смотри, смотри, это же мы! Точно мы! Вот это да. Чего себе? Зима! Эхемелюшка. Отпусти меня, а я тебе еще пригору. Малым дедушкам мне сказала... А, значит, приходится ушиться сваргане, значит. Давай! Даже с варгани, значит, Ага, ага, ага. О, стал быть Сейчас, значит Неправильно Это же все неправильно Это кто такой? Да, а вообще, ты кто такой? Так Емеля я, значит Внук Иванушки-дурачка Понятненько Фу. Вот, стало быть, дурачка был А ты, значит, полный дурак Ага, стал быть Уйо! Обалдел что ли? Отпусти щуку! Отпусти рыбу, кому От ты говорят! Устынь, отсюда! Улежал! А -а -ай! <свист> <свист> Стой, вернись! Ау! А, эй, ведрочек тут ну, утопло! А где рыба? Спасибо тебе, Ой. Емелюшка, что отпустил меня к малым детушкам. Вот глупый щенок! За доброту твою даю тебе щучье веление. Нет, все неправильно. Что происходит-то? Э -э -э. а -а -а. Эй! <Свист> Эй! Эй! Эх! Вот уже я вам покажу, значит! Я вам покажу! Ой, неправильно! Ой, беда, беда. Ой! Ой. Нетушки. Вышибство! Ой, какое это! Вышибство! Вышибло! Совершенно справедливое заключение. Мы единственные и неповторимые. О, как. Ты кто такой? А ты кто такой? Мы младший царевич. Нет, это мы и младший царевич. Тоже мне царевич. Да. Не дали мы таких царевичей. Ну а стих... а вас Опять неправильно! Блюдце заветные силы мои точит. What? Все, хватит! Не надо больше! Опять! Só Какая хитрость, какое коварство, возмущаюсь от клюва до перьев хвоста, это он нарочно с головой расстался, ой, чует мое сердце, неспроста. ¡Blar! Хочу династию леших, леших. И что теперь? На змея пойдем. Его опасна И непроста Редкая птица Долетит до середины Калиного моста Возьм не морает О, не Не ходи Не ходи Не Не ходи а, а! Есть, есть, есть, я! Нет выхода, нет! Выход! Выход есть! Ты же помнишь, собака говорила, помнишь? Выход всегда есть! Я бы ее, голубушку, отпустил бы с дело где-то Погоди-ка, Филимон Эй, Емеля! Ну-ка, вана дурака а? держись свою щупу, Да не обижай <свистит> не, не убежу! <свистит> Плыви! Да, да Ой, по щучьему веленью По твоему хоренью Веха теперь Где ж ты моя Марь-Царевна? Вот дела. Ох, и этого тоже жалко. Куда? Держите! Далеко! далеко! Лолгого змея Горыныча! А вот далеко ходить-то, Ординайка? Вот оно! <музыка> <музыка> И при этом тупой, ему бы побольше золота, да жемчужин, а волшебный цветок ему и даром не нужен. Кто к нам пожал О, Кого ну, мы кого видим Кого, ты видишь? Кого, мы кого видим? ты видишь кого я вижу Чем обязаны Давай, как разговаривай! Хорошо К тебе пришли у -у. Жить теперь у тебя будем! Да. Как, как это? Уберу? Бабушка умерла Лес погиб Озеро пересохло А ты богатый Я богатый я <свист> Клевета? Навет? Да у меня <свист> ничего нет. <свист> Даже да, да. наследство горы ночевое. Да. От бабушки двоеродный, от братца сводного моего здесь ничего нет. А, а когда, когда вот бутончика золотого? Вот он. Фу. Фу. Только темно и скучно у тебя тут. Угу. скучно, скучно! Угу. у меня, у, у нас, нас темно, <с> скучно. Да я самый, самый веселый, самый умный, самый догадливый змей на свете. И загадки умеешь разгадывать? Да в этом деле лучше меня никого, никого. нет! Спорим! На ч скурим? Ой. На золотой бутончик. Идет? Идет. Годится? Загадывай! Отгадывай! Кому много, кому мало. А только никто никому не верит. Все сам по себе. Мерд, что это? Кому много работы? Кому? Кому? Кому? Кому, Кому мало? Кому а, а? А, а знаем, богатство, богатство. А вот и нет, это жизнь. Ируда какая-то, жизнь. Фу, и что загадывай? Продолжаем. В огне не горит, не, не, не, э -э. в воде не тонет, э -э, не тонет, и в земле не э -э. смеет. не, не сгниет. Э -э. Знаю. Золото, бриллианты, денежки. Подарки. Нет. Нет. Нет. А что? Правда, это. Правда. О, да нечестно. Честно. Честно. Да и слова такого не знаю. Твои проблемы. <сказка> <Fox3> <сказка> Третья загадка. Последняя. Без веревок, без цепей могу связывать людей. Людей! <смех> да, людей! То есть, людей. Это уж точно! Богатство! <smilo> Что нет? Не богатство? А что же? Честное слово. Это честное слово. Честно, не Тишочки! Загадочки! Баста! Теперь по моим правилам играть будешь! Угадаешь, бутончик твой! Ну! Ну! Шмелее! Ну! Здесь! <связь> Здесь... Проиграла, проиграла, о о Приграла, приграла, бутончик! Ухеррал! Ухеррал! Простите, держите его! Уххх! Не встречайте Держи его! Держи его! Ну, да, развиваем развиваемся скоростя, где скоростях. девка прицепилась, а пускай, пускай пусть, пусть, развиваем. А ты? Да, вижу, ты видишь, я вижу. Ты будешь пусть, а я буду пусть, а я буду есть. Я буду есть, его. ПАД! ЦЕПКА! ЦЕПКА! ПУЙТ! ЦЕПКА! СЛОДУЛА! ПАД! СЛОДУЛА! ПАД! ПО! Порайся, я... Ух ты! Найди, как я... Ты хрести, новый год, ялок сколько? Беженька! Бежи, бежи! Ой, волшебный лес, что против жмея долго не продержится! Беженька в перстень, прошай! Ай, поищи, ай, я поищу, ну, ну, папа, уй, каленка, каленка, э-э, папа, Приветствую всем! С урод только одно средство есть. Yes. не а-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! Все на борт! А-а-а! Здесь пленки! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! Не подойдет, не подойдет, подойдет. Живы и здоровы. Он живет лес. У всегда будут люди, не люди, звери, птицы, рыбы и мама с папой. Близко ли, далеко ли, низко ли, высоко ли, лети на небеса, я видно чудеса. Конец начала, оберни своим вращением, В научно купала, начинаем превращение. Please.